Не нужно идти в церковь или в храм или в мечеть Где бы вы ни были, будьте блаженны И храм будет с вами Храм тонким образом создается вашей энергией Если вы блаженны, вы создаете вокруг себя храм То, что мы делаем в храмах, так фальшиво мы подносим Богу цветы, а они не наши. Мы их крадем, отнимаем у растений. Они уже были поднесены Богу, когда цвели на ветвях. Вы их убили, разрушили нечто красивое. А теперь несете Богу эти погубленные вами цветы, и вам даже не совестно. Я видел, особенно в Индии, люди не рвут цветов у себя в саду. Они рвут у соседей, и никто не может им помешать, потому что Индия – религиозная страна, и они рвут цветы в религиозных целях. Люди зажигают светильники и благовония, которые им не принадлежат. Зажигают благовония и создают аромат, но этот свет и аромат крадены. Настоящий храм создается состоянием блаженства. И все эти вещи начинают случаться сами собой. Если вы блаженны, вы найдете, что цветы поднесены, но это будут цветы вашего сознания. Будет зажжен светильник, но это будет свет вашего внутреннего пламени. Разнесется аромат, но аромат, принадлежащий самому вашему существу. Вот истинное поклонение.